Долго я так не протерпел, несколько месяцев потом я все-таки собрался, все это переделал, и следующий мой шаг был, как вы думаете, это запустить менеджера по продажам. Ну, естественно, я думаю, надо делегировать продажи, продаже, значит. Но не все так просто. Если вы находитесь сейчас в сотке чужими руками, то вы понимаете, что делегирование, особенно каких-то моментов, которые требуют специализация определенная. Да? То есть их, чтобы передать, нужно очень детально все процессы а, разложить и еще суметь это передать человек. То же самое касается продаж. Когда продажи передаешь, особенно продажи по телефону, работу с CRM, это занимает значительное количество времени. Вот. И, в общем, я написал инструкции, а, записал видео по работе с CRM, провел много часов, тренируя менеджера по продажам. Если у меня цена клиента выходила 2000 рублей, ну, с трафика, да, по расходам трафика, я уже не в свое время не говорю, как себе-то я не платил, когда продавал, а человеку, которого я навел, я начал платить. И он, у него цена клиента выходила 6000 рублей. Вот. Ну, плюс-минус, я думаю, нормально, да, с учетом среднего чека тогдашнего 15 тысяч рублей, я думаю, ну, ладно, на второй месяц выйду в плюс, вот. Но все это не продлилось, потому что я увидел, что мы деньги, буквально, которые вкладывал в трафик, они сливаются этим менеджером. Просто некачественно она начал обрабатывать, потому что лидов было в избытке. Ну, благо тогда еще работал запрещенный Инстаграм а, в России, и, и лидов было очень много. Поэтому я заглушил трафик, а с менеджером попрощался и отложил эту историю на потом. Так те лиды до сих пор в этой серомке лежат, не обработаны. Вот Это вот а, те проблемы, которые возникают при стандартной стратегии роста а, специалиста а, без повышения среднего чека. Но чтобы прийти к повышению среднего чека через, вот эту, а, через эти ступени, а, то есть не все так просто. Нужно, чтобы совпали несколько моментов. Сейчас мы вот в последующем а, к этому придем.